Всем привет, с вами канал CryptoGain, сегодня хочу показать еще один интересный проект, называется он Card Buyers. Сейчас быстро про него пробежимся, скажу, как можно быстро на нем поднять баба, кстати, посмотрел, есть ребята, кто по нему уже сделал, да, видео подобное, реально заработали кэш, то есть все работает. Давайте мы сейчас пройдем, посмотрим. Так, название у нас, дастся Card Buyer, Ticket, Card B, понятно. Uh, смотрите, у нас можно будет здесь и поманить монету, можно будет купить монеты и, соответственно, будет мастер-нода. Uh, сейчас позже um, объясню, uh, что к чему. Так, алгоритм на скрипт, понятно. Uh, все будет 60 миллионов монет. Прямая они берут всего лишь 1%. Это, в принципе, вообще по-божески, то есть нормально. 1% редко такое вижу. Так, все у нас будет 60 блоков, высокий рой и созревание минимальная то есть стейка 12 часов это здесь понятно они уже на бирже то есть криптобрайд да за залистились они уже на мастер нода онлайн у них будет два вида мастерноды опять же чуть позже сейчас покажу это все они здесь у нас рассказывают что это И вообще что это за проект что это за монета сейчас я на форуме покажу там уже переведенный текст так смотрим ну, они показывают какие социальные сети у них есть. Я оставлю ссылки, вы можете пройти, посмотреть, все почитать. Так, здесь у нас дорожная карта. Что у нас по дорожной карте? Ну, здесь, в принципе, все и так понятно. У нас э, они запустили рекламу, да, то есть, ну, в основном здесь уже почти все выполнено, потому что не вчера, не позавчера, мы уже недели две, наверное, проекту. То есть я помониторил немного монету. Цена нормальная. Также есть смысл даже брать мастерноду. Сейчас опять же позже к этому вернемся. Показывает то, что продажа у нас была, старт проекта, понятно. Листинг на какие биржи и так далее. Мастер-нод онлайн, все это выполнено. Белая бумага, да, все есть, а то, что нас интересует. Смотрим у нас кошельки под любую операционную систему. Так, теперь непосредственно перейдем на сам форум. То, что я хотел показать. Вот они нам рассказывают, что такое вообще карбэш. Что это, это? ну давайте прочитаю. Это новый способ использования криптовалюты для безопасной покупки ваших любимых игр. вещей с помощью подарочной карты, Amazon, Steam-карты, Apple-карты, PaySafe-карты или даже игровой карты Google. То есть понятно, что это анонимная криптовалюта, да, централизованная, все стандартно. Вот, смотрите, они у нас объясняют, Наши монеты будет фаза, то есть мы можем поманить здесь, на этом проекте. Сейчас я покажу вам таблицу, как это все будет выглядеть и сколько можно будет поманить. Вот, у вас есть шанс добыть некоторое количество монет, затем мы переключимся, да, то есть на пос уже. Так. Здесь тут опять же описание. Почитайте, не буду это все комментировать. Это не имеет никакого смысла. Так, поэтому мы уже проходили. Что нас интересует, да, для чего мы вообще все это делаем? Ну, нам нужно как-то заработать быстро денег. Мы, опять же, лично я ориентируюсь больше. Ну, либо мы покупаем монет, либо мастерноду. Опять же, у нас две мастерноды. Если брать мастерноду, сейчас поясню. Сейчас мы дойдем, я поясню. Вот мы смотрим. Смотрите, то есть вот у нас идет сам майнинг, да, то есть так. Вот смотрите, сколько можно будет у нас. Ну да, в любом случае они ориентируют на то, что. Ну я не советую вообще, я даже не хочу об этом говорить, потому что нет смысла манить. Но у кого есть железо, как вы бы можете попробовать. Там, не помню, какой сейчас блок идет. Наверное, вы еще успеете, но не имеет никакого смысла 10%, все видите, все ориентируется на мастерноду ноду именно. А вот с блока, да, почти с 20-тысячного блока у нас мы уже можем то есть у нас начинается уже пост монет, мы можем купить монетки, да, класть их на стейк они у нас будут стакаться, то можно будет заработать а, Проект еще раз говорю, не один день а, монета уже есть на бирже мы можем смотреть как она меняется цене, она в принципе а, не прыгает держится примерно в одну цену если вы даже закинете деньги, купите просто монетку, кладете их на стейк у нас с будет уже точно какой-то профит сможете заработать, но опять же Лучше всего, лучше всего Если есть возможность взять мастер-ноду, можно взять ша шарит, но да скинуться. Скорее всего, как я буду делать с ребятами, мы просто возьмем шарит ноду и с нее попытаемся заработать. Я не знаю, сколько монет кину, но монеток там 300-400, Сейчас посмотрю. То есть я же говорю про мониторил проект, ну, то есть можно, можно будет это сделать дальше напишу вам что и как, что мне получается это вывести, но ну, в любом случае вы деньги, думаю, не потеряете, как минимум вы заберете то, что положили, так что смотрите, ну, опять же, два уровня мастерноды, но если уже рассматривать, конечно, лучше тот, который за 5000 монет, здесь реальный профит, то есть, разница глобальная с первым уровнем, первый уровень также не советую рассматривать, если уже вы не цели на мастерноду, да, то есть, Почитайте, посмотрите, кого заинтересует, пожалуйста. Ну, не могу на все сто процентов обещать, что это все будет работать, но я все-таки, наверное, рискну, потому что как по-другому. Вот мы открываем мастер онлайн, да, мы смотрим у нас, вот у нас два вида. Цена сейчас уже упала немного на эту мастерноду. Здесь мы видим, что 365 тысяч монет, 370 долларов почти. Ну, рой нормальный один день, в принципе, Посмотрите, прикиньте у кого есть бабки, можно как бы, можно взять, можно, можно отсюда заработать. То один день, но это быстро. Не три, не пять дней, то есть, долго ждать никто не любит, все хоть один, два, там, до трех дней, то есть, закинул бабок, быстро их снял, что заработал и все, то есть, чем я, в принципе, занимаюсь постоянно и показываю вам, что и где можно сделать способом а, все смотрите да кому не трудно поставьте лайк дальше буду делать подобные проекты подобное видео то есть показывать как можно быстро заработать денег всем спасибо за просмотр а, всем профита всем пока